В ходе сегодняшней разведки применяли беспилотные авиационные системы вертолетного типа Фантом-4. Вот данные системы позволяют э, нам проводить разведку э, в радиусе до 5 километров и по высоте до 500 метров. Найден очаг пожара 225 метров. Бабушка, да, или кто? Или, ну, какая-то женщина здесь отжигала. Вот, зафиксировали, подлетели. Засняли. Ага. Ну, я уже понял. <смех> Напоминаем жителям Курской области и гостям, что при разведении в мангалах, на придомовых территориях э, у нас отступ от соответственно, ближайших объектов защиты, а это строение, домовладения, э, должен быть минимум 5 метров, а территория вокруг соответственно, разжиг... э, соответственно источника огня должна быть очищена в радиусе до 2 метров.